Иринская плата Биостар. Биостар называется. 68 с 3 в амд процессор стоит атлон 255 2 сколько тут всего два разъема Когда я компьютер купил свой, там стояла вот эта материнская плата. А потом я себе купил другую материнскую плату. Я их две даже уже поменял. А сейчас стоит Asus материнская плата и процессор. Стоит Intel Celeron. 1842 800 гигагерца Для чего нужна эта материнская плата? Когда сделаешь сброс на этой материнской плате или еще что-то, какой-то сбой там произойдет, и тогда Windows можно поставить. Будет только вот с этой материнской платы и все эти жесткие диски и SSD диски они не, не будут грузиться а чтобы поставить Windows нужно будет ставить вот эту материнскую плату и тогда Windows будет установлен а когда уже Windows установится у вас будет работать что у нас здесь есть в принципе ничего тут и нету это все разъемы ну и вот в общем очень хорошая она очень выручает это вам не нужен никакой не будет не специалист никуда вам не обращаться не надо будет в сервисный центр а просто поставил материнскую плату вот эту и windows на, на винчестер установил а потом уже этот винчестер вот он они работают там у меня их три все они будут значит эти винчестера они будут у вас задействованы а почему так работает материнская плата Intel и сам процессор Intel это неизвестно но покупал я когда компьютер там стояла вот эта вот материнская плата и процессор был AMD. Ну и все.